Привет всем, с вами Маки Чародей, Антон Чалей И сегодня самый безумный трюк в мире Вы сейчас посмотрите, убедитесь в этом У меня есть 10 крестей, Дама Черви и 10 пик Всего лишь 3 карты Дама Черви не совсем обычная карта У нее есть небольшой секрет У нее есть такая вот дырка Смотри, я вытянул среднюю карту Какая это карта? Дама, Дама. А в руках у меня что? Десятки. Десятки Все правильно, в руках десятки Смотри, вытяни вот так вот палец вверх Хорошо, мы постараемся изменить эту карту. А, значит, смотри, подвигай пальцем, попробуй. Отлично, а, пока вроде карта не изменилась, а, попробуй еще сильнее. А теперь можешь посмотреть. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!